Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Федоров, и в этом видео вы узнаете о планировании личных финансов и о том, как составить свой личный финансовый план. Очень часто я слышу, личное финансовое планирование – это не для меня, это прерогатива финансово-состоятельных людей. То есть люди с небольшими доходами считают, что составление личного финансового плана для них бессмысленно. В качестве оправданий пример часто приводит тот факт, что и без планирования жить приходится от зарплаты до зарплаты, до планирования просто нет времени и тем более куда уж тут до инвестиций. На самом деле это не так. При таком подходе денег все время будет не хватать. Сегодня вам может не хватать тысячи, а когда вы будете зарабатывать на тысячу больше, то и этого окажется мало. С этим сталкиваются все те, кто живет одним днем. Правда состоит в том, что чем меньше у человека доходы, тем больше он должен задумываться о своем финансовом планировании. Ведь финансовый план – это алгоритм простых и четких действий, направленных на достижение своей финансовой цели. Планирование убережет вас от спонтанных трат, бесполезных расходов и поможет четко контролировать свои финансы. Независимо от того, какой у вас текущий доход, важно уже сейчас, как можно раньше, заняться организацией своих финансов. И здесь нет ничего сложного. Планирование состоит всего из трех этапов – Сначала важно сформулировать ваши финансовые цели и сроки их достижения, чтобы понимать, чего вы хотите добиться. Сюда могут войти покупка новой машины, расширение квартиры, образование и тому подобные вещи. На следующем этапе вам необходимо описать все свои доходы и расходы, структурировать расходы по степени важности, разделив их на периодические разы. Таким образом, вы сможете наглядно увидеть, на что тратите большую часть своих денег, какие расходы вы можете урезать, тем самым начать тратить меньше, чем зарабатываете и иметь возможность делать накопление. Кстати, один только этот этап может раскроить вам глаза на вечный вопрос, почему денег не хватило до зарплаты. И последний этап – это собственно само составление бюджета на определенный период в будущем четкими инвестиционными шагами. Например, предположим, вы наемный работник с зарплатой, скажем, имеющий эквивалент 500 долларов США в месяц. А ваша финансовая цель составляет 100 тысяч долларов США, на процент с которых вы хотите жить в будущем, ну или же купить себе квартиру. На текущий момент у вас нет серьезных сбережений. Все зарплаты уходят под ноль, а сама сумма в 100 тысяч долларов кажется вам просто нереальной. Предположим, проанализировав свои доходы и расходы, вы урежете какие-то расходы на развлечения и малополезные покупки, вроде пива и чипсов, что позволит вам откладывать хотя бы 15% от своей зарплаты а из текущих сбережений вы можете собрать не более 1000 долларов. 15% от 500 долларов в месяц будет всего 75 долларов. Это та сумма, которую, допустим, вы сможете откладывать каждый месяц. Предположим, данную сумму вы вложите в портфель ценных бумаг или какой-либо структурный продукт с доходностью всего 20% годовых. Вы скажете мало, ведь откладывая 75 долларов в месяц, вы за год соберете всего 900 долларов и 180 долларов процентов сложных 900 долларов сбережений. То есть это будет 1080 долларов США. К концу второго года вы уже получите 216 долларов дохода по процентам и ваша сумма с учетом откладывания 76 долларов в месяц увеличится до 2196 долларов. К концу третьего года вы получите 439 долларов процентов. К вашей сумме и отложите еще 900 долларов, собрав таким образом уже 3535 долларов и 20 центов. На четвертый год это будет 5142 доллара, на пятый 7070 долларов, на шестой 9384 доллара, на седьмой 12161, на восьмой 15494, на девятый 19492. На десятый 24 291, а на пятнадцатый год это будет 98 665 долларов, то есть на конец шестнадцатого года сумма перевалит отметку 100 тысяч и достигнет 119 298 долларов 50 центов, то есть примерно за 15 лет. Вы можете получить 100 тысяч долларов США, откладывая всего 75 долларов в месяц. И это без учета карьерного роста и увеличения доходов. Да многие курильщики больше тратят на сигареты. Таким образом, вы видите, что поставленная цель вполне достижима, если следовать финансовому плану. Разумеется, при долгосрочном финансовом планировании надо учитывать множество факторов, включая карьерный рост и формирование подушки безопасности на случай потери работы и так далее. Мало того, Существующий план надо постоянно корректировать с учетом происходящих изменений. Это нормально. Цель данного примера – показать вам, что финансовый план позволяет достигать цели в нужные сроки и дает возможность строить свою жизнь такой, какой вы ее хотите видеть. С вами был Алексей Федоров. И помните, ваша жизнь на 90% зависит от вас и только на 10% от обстоятельств, которые на 99% зависят от вас.